Виталий, здравствуйте. Добрый день. Вопрос сегодня будет немножко про детей. Ситуация такая. Ребенок живет в семье, компьютер у него два раза в неделю, по 3-4 часа там суббота, воскресенье. Остальные дни он занимается чтением, прогулками. То есть у него, в принципе, есть чем заняться. Но ребенок в принципе мало общается с другими детьми и создал себе целую картину мира в комиксах и фактически ее проживает вот вот насколько хорошо это плохо это насколько это поможет насколько человек может закрыться в будущем ребенку 12 лет очень любит читать, ну вот, собственно. Значит так, это вопрос. Если вам кто-то скажет, что он знает ответ на этот вопрос, ну не знаю, он без Мы можем с вами сейчас про это просуждать, посмотреть там плюсы, минусы, но как будет выглядеть дальнейшая судьба этого ребенка и как это сможет ему помочь заработать денег, получить статус в обществе, нам с тобой неизвестно. Ну, начнем с простого. Компьютер 3-4 часа два раза в неделю, да? А вдруг он отличнейший программист, а по клавишам стучать не умеет. А, возможно, он будет отличный геймер. Ну, есть вот, как сказать, спорт такой, да, игровой, который, в принципе, тоже может приносить доход, там тоже становишься, имеешь статус в обществе, Почему вы это исключаете? То есть, получается, что у нас нормальный человек тот, который бухгалтер, что ли? Или тот, который по телефону работает, менеджер, а киберспортсмен, получается, никто. Ну, чушь полная. Мало того, человек, который управляет подводным роботом, не имеет никакого образования, управляет джойстиками, но чтобы это вот дискретность действительно работать, он играл много в компьютер. Поэтому вреден компьютер, ну да, имеет вредность. Полезен он, конечно, может быть полезен э, этому ребенку в будущем про комиксы. Возможно, он придумывает целую вселенную про комиксы и в дальнейшем это развернет и, может быть, начнет писать сценарий про комиксы, начнет снимать быть, мультики, там фильм. сам, может быть, начнет собирать эти мультфильмы, да? и тоже может получить известность. И мало того, он может получить такое состояние, что какой-нибудь другой банка может об этом позавидоваться, обзавидоваться, я бы так сказал. Что значит теперь, вот он не имеет общения? А нужно ли ему общение с гопниками? А есть ли достойные люди его уровня? Может же и так вопрос поставить? Если рядом нет а, смышленых а, людей, которые также мож, может быть придумывают какую-то вселенную ну из комиксов, да, могут работать там, а, часами в компьютере, то о чем с ними разговаривать? Возможно, есть и, и тоже и хорошие люди, но у них там интерес велосипед, самокат. Гимнастика. Может быть, просто другие интересы. Поэтому хорошо ли а, живет этот ребенок, а, есть у него будущее. Будущее однозначно есть. Получится ли у него это будущее? Ну, вопрос, а будете ли вы ему мешать, этому ребенку? А, поверьте, ни, а, ни один человек на сегодняшний, на сегодняшний день не может предсказать, как будет выглядеть профессии будущего. Вот живой пример, это директологи, директолог профессия будущего. На данный момент Google, аналит... ну, Google и Яндекс придумывали... придумали и запустили алгоритмы, которые убили эту профессию. Профессии 10 лет нету, понимаете? Сбербанк уволил 10 тысяч юристов, заменив их программой, алгоритмом. Получается, а бухгалтерия сейчас фактически тоже уходит, потому что, ну, в смысле, которая первичная бухгалтерия, ее тоже обсчитывают при помощи программ. Что, как теперь поступить, какую профессию может выбрать ваш ребенок? Я думаю, каждый надо задуматься. Никто не знает, чему учить детей, какие навыки им вкладывать. Нет, понятно, нужна все равно какая-то коммуникабельность. Понятно, что нужно ну, уметь читать, писать и воображать. Это понятно. Но всем не нужна высшая экономика. Но ну, большой-большой вопрос. Я не знаю, насколько мне удалось раскрыть эту тему. Если есть какие-то суждения, с удовольствием давай пообсуждаем дальше. В принципе, понятно. Тоже детская тема. Немножко другой вопрос. Взаимоотношения детей и родителей. Угу. Такой вопрос появился у нас ребенок и родители друг или мама папа или то есть вот насколько нужно а, быть ребенку так сказать близким хорошим другом насколько нужно влезать в его жизнь в личную спрашивать его какие-то моменты а, контроль понятно то есть... а вы обсуждаете свой секс со своими родителями нет. Я думаю, это ответ на ваш вопрос. Не надо лезть ребенку в душу. Останьтесь с родителями, которые любят его таким, каков он есть. Без всяких притязаний, без всяких условий. Понимаете? Родителей у него больше, но которых его родили. Не будет, и вы там воспитали, в каком смысле вы единственные. А друзья у него могут появляться, исчезать, меняться, трансформироваться. Зачем вам это? Нужно ли быть товарищем ребенка? Ну -ну. Нужно ли быть отзывчивым для ребенка? Ну да, можешь что-то обсуждать, какие-то интересы. Ну да, это правда. Но становиться вот таким вот другом в доску, ни в коем случае. Оставьте ребенка самому ребенку. Останьтесь родителями, вам что, подружить не с кем? То есть ребенок получается в любом случае э, с кем поделиться своими насущными проблемами, в том числе и э, в взаимоотношениях с родителями, он всегда найдет с кем. Да. А если он это обсудит с родителями, то это может и даже наверное, негативно сказать. Какая-то доля открытости, конечно, в отношениях с родителем у ребенка должна присутствовать. И, конечно же, родители должны каким-то образом делиться э, своими переживаниями с ребенком. Вы же тоже не делитесь многим с ребенком, почему он с вами должен делиться? Я думаю, есть определенная грань, за которую родителю не стоит переходить. Я бы сказал, не то чтобы не стоит, а вредно для ребенка переходить. Вы по большому счету закрываете свои потребности, а не потребности вашего ребенка. То есть, например... Э Скажу из своего личного опыта. Я сейчас полностью отошел от его образования, то есть 5-6 класс. Он обращается ко мне только когда у него прям возникают трудности. То есть если он что-то не может решить, он обращается, мы с ним это решаем. Все остальные вопросы я стараюсь не лезть. Отличный подход. То есть это вполне нормальный, здоровый подход. Ну смотрите, вы еще что сформировали, сформировали у ребенка. Ребенок имеет автономность и самостоятельность. Как только он чувствует, что его ресурсов не хватает, он способен попросить. Большинство людей вообще не способны просить. Гордыня там мешает. А ваш ребенок способен, и он по ним, он знает, он уверен, что вы ему не откажете. То есть у него получается такой надежный тыл. И, фактически, вы-то и раскрываете своих родителей. Ну, давай разберемся, давай посмотрим, давай я поделюсь своим опытом. Огонь. Следующий вопрос. Если ребенок хочет проводить больше времени, но родитель не может уделить ему больше, чем у него там, получается, грубо говоря. Uh -huh. А в каком возрасте? Ну подросток 13-14 лет, то есть здесь mm -hmm. более подробно не написано, но вот я думаю, что подросток это примерно 13-15 лет, да, правильно? Mm -hmm. ну, соответственно. Я почему спрашиваю, если ребенок там до школьного возраста, да, то, конечно же, ваша прямая обязанность уделять ему а, внимание и местами даже повышенное. А если он уже подросток, ну как бы не надо заполнять собой его пространство. Вы можете уже как бы разговаривать с ним как с маленьким взрослым, что у вас есть свои границы и, и что его дальнейшая жизнь принадлежит ему, а не вам. И что желательно, чтобы он сам научился организовывать свое пространство. свое пространство. Чтобы он сам научился организовывать свое пространство, организовывать свое время и наполнять это время собой, чтобы он был Интересен сам в себе Ведь эгоизм это не когда ты живешь как ты хочешь А когда ты других заставляешь чтобы они жили как хочешь ты Вот надо научиться жить как ты хочешь А если он начинает Вами заполнять свое пространство Ну тогда это ну, как бы проблемка Ее решать надо Желательно со специалистом ну, что можно самому посоветовать, ну, в смысле, родителю посоветовать, да, что родитель сам что может сделать. Говорит, Дорогой, мне очень приятно, что ты ко мне обращаешься за временем, и я готов уделить какое-то время тебе, то есть откликнуться, но я не могу все время уделять тебе, поэтому вот у меня есть такой вот, вот такой объем времени, ну, как вы сами уже по своим ощущениям готова уделить, да, это остальное, извини, надо как-то учиться жить в этом мире, понимая, что ну, ты будешь жить без няня. Ты уже мальчик большой там или девочка уже большая, ну как бы таким, с призывом учись, ну, учись взрослеть.